тема сегодняшнего видеоролика пищевые привычки и пищевая пирамида я вас приветствую на канале здорового питания для похудения сегодня я расскажу вам об основных пищевых привычках которые необходимо вам выработать, если хотите похудеть или просто быть здоровым. Оставайтесь со мной. Итак, пищевые привычки и пищевая пирамида. Привычка номер один. Во время каждого приема пищи съедайте что-нибудь сырое. Во время еды добавляйте свежий овощ предпочтительно или фрукт каждому отдельному блюду. Сырые фрукты и овощи содержат ферменты, которые помогают пищеварению и способствуют расщеплению остальной пищи. Клетчатка, содержащаяся во фруктах и овощах, попадая в желудок, увеличивается в объеме и дает вам чувство сытости, что убережет вас от переедания. Клетчатка из фруктов и овощей помогает прохождению пищи, шлаков и токсинов через ваш пищеварительный тракт. Это обеспечивает организм столь необходимыми минералами и витаминами. Вторая часть правила сводится к формулировке. Сначала съешь клетчатку. Это освободит путь и подготовит ваш пищеварительный тракт перевариванию остальной пищи. Свежие овощи и фрукты полны клетчатки, и если употреблять их с другими углеводами, они прочищают толстую кишку и прокладывают маршрут для всей остальной пищи. Например, если вы едите картошки фри, сначала съешьте салат, а затем все остальное. Или если вы лакомитесь мороженым, предварительно съешьте яблоко. Это наполнит ваш желудок, поэтому вы не сможете стать жертвой переедания. Клетчатка – крайне важная часть диеты. Необходимо съедать как минимум 40 грамм клетчатки в день. Исследования показали, что людям, ничего не изменившую в своем рационе, добавившим в него больше клетчатки, удалось похудеть. Помните, 40 грамм клетчатки в день всю жизнь. Привычка номер два. Принцип пирамиды. Что такое пища? Это энергия вашего тела. Если пища – энергия. Когда нам нужно больше всего энергии, перед сном или в начале дня, конечно же после пробуждения. Исходя из наших энергетических потребностей, мы должны съедать больше пищи на завтрак, обед, а затем ужин. А наш режим питания перевернут с ног на голову. Типичный русский человек питается печенье на завтрак, бургер и картошки фри на обед, спагетти, фрикадельки с соусом, чесночным хлебом, молоком и десертом на ужин. Ваш идеальный режим питания на день должен представлять собой перевернутый треугольник с наименьшим числом калорий в конце дня, а с наибольшим в начале. Таким образом, у вас в запасе будет целый день на то, чтобы их сжечь. Например, съешьте овсяную кашу, яйца и свежие фрукты на завтрак. За обедом можно съесть куриный ролл, цезарь с сыром, морковью и пюре. За ужином можно съесть отварное мясо с салатом из помидор и огурцов. На этом все. Если вам понравилась моя информация, ставьте лайк.